Спасибо за подписку на рассылку. Осталось только подтвердить ваш электронный адрес, чтобы письма доходили, действительно доходили к вам с видео. К вам сейчас будет отправлено письмо, в котором будет просьба подтвердить ваш электронный адрес. В списке писем смотрите вот такое будет письмо от Сергея Бердачука с заголовком «Как привлекать клиента с помощью SEO-курс». Открываете это письмо, здесь есть ссылка, щелкните здесь, чтобы подтвердить вашу подписку на рассылку. Нажимаете на нее и вам будет открыта страница после подтверждения сразу с первым видео курса. Остальные видео будут вам приходить каждый день в течение примерно двух недель. Удачи!